Привет! Вы на канале БК-64 И снова рубрика Ремонт музыкальных инструментов Объясню, почему так часто Теперь это вот будет проходить И видео будут выкладываться На канале вот именно вот в таком порядке Потому что э, Сейчас летом И у меня основные Нагрузки по моим Трем э, нет, выру, По моим пяти коллективам В трех разных организациях Пока что сошли на так сказать финиш напрямую и сейчас пока что одна организация. Дети вышли на каникулы, поэтому занимаемся мы хобби. Лето это лето, это пора коротких юбок, шашлыков, купания в речке, ну и у меня вот хобби. Возобновление активности, хобби. Приехал ко мне аппарат, на роял стандарт. А, проблема Катастрофическая нехватка компрессии. Где-то в районе регистров вообще не звучат голоса. Никак. Я уже за кадром до этого там поковырялся. Мне байт пошел полгода назад. Как бы даже не побольше времени на него вообще не было. Его ремонтировать. Вот. Но сейчас лето, ну и уже... Просит, чтобы побыстрее этим инструментам заняться. В общем, делаю этот аппарат, пытаюсь с ним разобраться. Какая основная проблема в этом инструменте? То, что баян достаточно такой уже усохший. И у него, когда лезешь в одно, он начинает сыпаться в другое. Вот чтобы добраться, вот, по-нормальному, разобраться с компрессией, приходится заниматься вообще второстепенными делами. Но вот конкретно сейчас мы будем заниматься. Вощением голосов, чтобы наше появилось. Это... Просто отскакивают голоса на этом на голосовой планке. Вот покажу сейчас, какая, как это выглядит, все это дерьмище. Выглядит это вот таким макаром. И вот я многие голоса проклеивал уже по второму кругу. Вот эта вот часть. Это вот буду вощить уже второй раз. Вот эту часть я уже вощил. Все равно воск уже потихоньку отлетает, но ну и он вот он сделан по советскому времена. видите, он уже зазоры. Я еще маленько прокапал, конечно, воском, но я решил поступить несколько по-другому. У меня в запчастях вот такие вот есть э, небольшие гвоздики. Я имею сейчас основные проблемные голоса при сандаче вот как вот этот вот и уже потом по каемке я проклю воском. Причем воском каким? Общем, практика такая, что кто, кто залепляет чем. У меня батя вообще первоначально залеплял пластилином. <coughs> Это неправильно. И воск не всегда найти тоже. Возможно, Профин, к сожалению, очень легко отлепляется. Поэтому есть такая фишка под названием церковной свечки. Православные сейчас, наверное, вот люди меня забомбят маленько, но да ладно. Вот именно такие свечки почему-то очень неплохо проващивают именно вот эти вот глаза, скрепляют. Стоят копейки, а функцию выполняют вообще шикарную. Короче, сейчас за кадром я за сандачу вот эти вот голоса на свои места забью вот этими, эм, получается, гвоздиками маленькими. И уже покажу вам готовый результат, как это все будет выглядеть уже в провочном и собранном состоянии. Ну а потом мы будем заниматься поиском компрессии. Причем самое интересное еще вот что такой момент. Запчастей на этот аппарат у меня в принципе нету. Буду просить у знакомых у кого-нибудь, чтобы вот найти подобный клапан. Он весь рассохся, у него вся вот эта вот лайка. На, получается, которая непосредственно на клапан Открывает Вот она вся находится вот В ушатанном состоянии И потом, когда мы это найдем Ну я вообще, наверное, просто скотчем Заклею на время А потом, ну и буду искать компрессию Может вот в этой части Короче, я не знаю, и буду искать Вот такой вот А, даже не роял стандарт мастер называется Противнейшая конструкция, как по мне неудобно не по располаг... игре на стоя не вообще вот, по звуку не подходит все-таки Юпитер это вещь ну чё пофигарили поехали ну как у... обычно мне это бывает увлекаюсь и забываю включить камеру в общем воском провошил. Вот такой вот результат маленько коряво вот, но в принципе сойдет вот функция выполняет все это. тут уже вот воздух не сифонит вот она вот она каемка то есть все нормально с той стороны -то вообще я даже не трогал его скинул часть клавиатуры подсоединил правую механику вот на этом месте стоит этот это голосовая планка. Заклеил скотчем на время клапан, чтобы отсюда не сифонил и найти просто проблему. Вот. Не знаю, посмотрим, но скорее всего эм, ну, как вариант, э, может быть придется снимать регистровую планку и менять ее. Они даже вон не довтыкаются по-нормальному. Может из-за этого где-то какие-то глюки. Вот. Не знаю вообще, понятия не имею, как это все крепится. Каким макаром. Вон там оно вообще. Какие-то гайки, винтики. Короче, хрен его знает. Будем разбираться. Сейчас будут смотреть. Может здесь где-то что -то не то. Ну, в общем, буду искать. Ну и вам, соответственно, результат покажу. А сейчас поставим Голосовую планку на место, опять накинем, ну и будем уже непосредственно по регистрам ковыряться. Ну, в общем, так я еще начал момент э, смотреть. Э, увидел то, что вот этот конец, а вот этой прокладки, маленько отсоединяется. Возможно, компрессии нету из-за того, что неплотное прилегание. То есть, когда голосовую планку ставишь, зазор, например, вот в этой части все равно есть вот сейчас попробуем снять вот эту всю планку вот. не знаю как ну, под регистр вот, планку как правильно назвать я понятия не имею вот посмотрим что в ней там и будем разбираться дальше может подклеим может еще что-то ну, в общем вот тут вот прям две явно видно то что несмотря на то что планка стоит голосовая, то все равно зазор есть и возможно сифонит именно вот из-под этого воздуха, когда распространяется на всю клавиатуру и неплотное прилегание язычков происходит неплотное прилегание к вот этой пластине в общем сейчас снимем ее и посмотрим что внутри ну в общем вот такая вот конструкция вот эта вот планка и вот в ней внутри находится такие вот пластинки, которые непосредственно открывают или перекрывают тот или иной участок клапаном на вот этом, на этих голосовых планках. Вот, не знаю, поможет или не поможет, но по крайней мере в чем вот как вот я увидел то, что вот на этом этот винт очень ну, заворачивается и прижимается, а вот на этом резьбы нет винте Поэтому как вариант, в общем, буду, наверное, причем основная проблема вот в этой части э, от, отходит. Наверное, я просверлю, ну, сейчас вам покажу, вот. сейчас, чтобы вы уж, чтобы вы поняли, поняли, наверное, вот. Сейчас. Чуть -чуть -чуть -чуть. От, вот это отверстие уже без резьбы судя по всему но ну, и слезное отверстие вот мы сейчас еще подожмем вот эти вот вот эту гайку вот эту гайку чтобы она поравнее стояла и ну, немножко развернем вот и не знаю если я найду а я думаю найду у меня где-то дома лежат э, метчики по нарезанию внутренней резьбы нет стоп ну да метчик Плашка это для нарезания внешней резьбы, метчик вроде для нарезания внутренней вот. Причем вот именно с мелкой резьбы. Подберем, просверлим отверстие вот где-нибудь вот в этой точке, потому что вот тут основная проблема, то, что отходит. Ну или даже вот, наверное, ну, может вот в этой точке пересечения прям просверлим только вот кусочек, ну вот эту пластинку. И ну, алюминиевую, скорее всего, там наверное, сверлиться будет легко. Попробуем еще сверло, такое же, знаете, мелкое, тонкое. Вот. За метчиком сделаем резьбу. Вообще будет, кстати, первый опыт у меня нарезание резьбы. Поставим назад вот эти вот, получается. Ну, они все одинаковые. Они, в принципе, вот он механик, как регистр смещается, клапан либо открывается, либо закрывается. То есть, вот такая вот система. Вот. Регистры я пощупал, в принципе все нормально. То есть самой механикой регистров они переключаются четко. У меня подозрение, что это основная проблема именно в том, что из-за вот этой вот планки, то что ее немножко выгнуло, ну, вот как вот она видно то что немножко на изгиб идет, и вот эта часть неплотно прилегает. Делаем, короче отверстие вот в этой в районе вот этой части где непосредственно произошел изгиб вот этой планки вот но ну, это будет где-то вот наверное вот в районе третьего четвертого третьего четвертого клапана ну или может пятого посмотрим где по проблемнее про это отходит потому что полностью прижать невозможно вот этими голосами голосовыми планками Сейчас я за кадром еще маленько проверну вот эти четырехгранные гайки, чтобы они ну, в нужное положение просто встали, вот именно вот таким форматом, потому что даже может из-за этого все-таки эта планка отходит. Вот. Планка вроде такая цельная. А в... Извините за фокусировку. Вот плавника вроде целая такая и не не сильно косвенная по крайней мере. Не вижу я вот таких вот отслоений пластика от вот этой прокладки не знаю что там поролоновая какая там. Может вы сами название знаете. Вот хорошо то что эти все регистры работают то значит проблема может быть даже вот из вот в этой из-за того что неплотное прилегание клапана так вот я сейчас все смотрю все плотно прилегают к вот это алюминиевой планке. к алюминиевому корпусу еще маленько сейчас посмотрим вот эти соединения вот эти гайки шестигранные чтобы нигде не было лишней компрессии, посмотрим еще где какие отверстия лишние, может где-нибудь еще под законопатием. ну в общем проглядим, чтобы вот все было чеки пуки, вот метчики у меня находятся дома, сейчас попробуем шлангин циркулем промерить диаметр винтиков вот этих которые нужно Сверло я не знаю, найду или не найду, но в общем, буду как-то как замудряться, либо искать метчик большего диаметра, и, соответственно, винт под него, потому что сверла достаточно тонко, у меня вот, но ну, не приходилось мне этим вот настолько заниматься, настолько мелкой резьбой, вообще, в принципе, с резьбой я не связан был. Кстати, вот и пригодились навыки сельхозтехника. Там мы гайки крутили, здесь мы в принципе тоже крутим и гайки, и винтики, и пользуемся и и ключами гаечными, и штангенциркулем даже, и лобзиком, и всем этим. То есть вот, Мне в этом плане понравилось то, что компромисс идет между так, техническим каким-то направлением и музыкальным.